Привет, с вами Валентин и наши очередные видеообзоры по спортивным товарам. Сегодня рассмотрим новинки от фирмы Adidas, так как к нам приехали штангетки для тяжелой атлетики вот, и хочу вам про них рассказать, показать чтобы как-то вас более детально ознакомить с этой продукцией, которая только-только поступила к нам на склад и Пока даже нету нормального описания и нету возможности вживую их посмотреть где-то в магазине, Ну, попробую вам как-то это все дело раскрыть и более доступно показать. Вот поступили модели. Все три модели одинаковые. Это Powerlift 2 модель называется. Значит, в синем, в таком вот цвете. Он даже, можно сказать, сине-красный. В желтом. Желто-черный больше такой вот цвет. И вот такие вот э, штангетки э, для девушек. Э, такой голубовато. Э, я даже не знаю, как обозвать этот цвет. Э, голубовато-пурпурный что ли вот так вот можно сказать вот давайте же рассмотрим более четко и более близко и так из чего же состоят эти штангеточки значит данные штангетки изготовлены из какого-то искусственного материала но это как по мне, точно это не кожа. Даже на ощупь. Вот. Но, хочу сказать, что материал качественный. Это не значит, что он будет так мяться, как обычный, обычный там какой-то. Вот. Я думаю, что он прослужит достаточно долго. Вот. Внутри, точнее сверху, есть такая вот липучка с фиксатором и штангетки на шнуровке. Сам язычок сделан из такой вот сеточки с мягкими вставками под пятку, чтобы было удобно. Расцветка данных штангеток идет черно-желтая. Вот основной цвет это желтый, вставочки черные. И подошва полностью черная. Кстати, подошва сделана таким образом, что в начале она максимально узкая, а на пятке она максимально широкая. Вот даже можем померить. Часто людей интересует, какая же толщина подошвы. Поэтому мы даже замеряем. Значит, замерять будем от... Здесь четко видно, как идет подошва и начинается такая вот как бы лакированная что ли, переход уже которая склеивает саму штангетку с подошвой вот мы будем мерить до вот этого уровня чтобы было ровно, потому что оно идет равномерно вот и будем замерять так сказать, до этого уровня значит, что у нас получается а у нас получается, что э, минимальная ширина это, я думаю, видно, 8 миллиметров. Еще раз. 8 миллиметров. Вот так. 8 миллиметров, 8 миллиметров самой узкой стороне. Самая максимальная толщина на пятке у нас получается 20 миллиметров. Самая толстая сторона. Есть, конечно, раньше были модели, у которых, которых была пятка более толстая Но эти модели сейчас не приезжали Также на язычке видно на свет, если так вот переливается В зависимости как падает свет Видно название на таком серебряном, на серебряной липучке Powerlift английскими буквами написано. Я его сразу даже не заметил. Он, так, можно сказать, что это такой импровизированный водяной знак. Подошва изготовлена из жесткого материала нескользящего, что будет э, способствовать жесткой фиксации сцеплением с полом, то есть не будет скользить нога. На подошве с внешней стороны э, Сделаны какие-то вот такие Прорези, я не знаю для чего Это надо э, Я тяжелой атлетикой Такой не занимаюсь, поэтому Какую функцию они выполняют Для меня это загадка Возможно это просто такой дизайн И не факт, что это Служит оно для каких-то конкретных целей Подошва полностью плоская Чтобы нога четко становилась и сцеплялась с Также покажу вам другие цвета. Вот мы рассмотрели желтый. Теперь посмотрим синий цвет. Синий цвет идет в расцветке. сине красный тоже с серебристым язычком, точнее не язычком или а пучкой, которая фиксирует шнуровку. Сама основная расцветка штангеток синий цвет с красными полосами, подошва с белой вставкой. Более интересно смотрится, чем сплошные черные. Сам я имею в виду рассветочку подошву. Было бы интересно, наверное, если бы здесь вставили желтый цвет по подошве. Также, что хочу сказать, что внутри применяются специальные материалы, которые способствуют выводу влаги вашей, то есть, которая нога, чтобы не приела. Есть специальное отверстие на носке. И создается хорошая вентиляция этих штангеток. Есть также отверстия по бокам. Сзади на пятке со стороны. С этой стороны. То есть видим. Так же самое и на желтых штангетках. Так как модели полностью идентичны. Такая вот расцветочка Более детально ее посмотрим Все полностью тоже идентично Липучка, которая фиксирует шнуровку. Красивый элегантный дизайн То есть я думаю Всем дамам, которые занимаются тяжелой атлетикой Такая модель будет очень интересна это новинка, потому что они любят все такое красочное и хотят выглядеть красивыми не только а, в жизни, как бы, но и на тренировках. Преподносить все это красиво, даже в занятия спортом. Поэтому я думаю в такой, в таком варианте штангеток они будут смотреться очень даже. Наш видеообзор закончен. С вами был Валентин. Интернет-магазин Maximus Спорт. Звоните нам, обращайтесь. Рады будем проконсультировать или помочь в выборе. Всего доброго. До свидания.